Приветствую вас, друзья, на канале IndexRate, анализ рынка на сегодня, 1 сентября 2022 года. Сегодня мы с вами традиционно посмотрим на главную криптовалюту, посмотрим на некоторые индексные и индикаторные показатели, также посмотрим на некоторые фундаментал. Если вы еще не подписаны на данный канал, то рекомендую обязательно подписаться, поставить лайки, оставить комментарии и обязательно подписаться на телеграм-канал, телеграм-чат, ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии, а также на главной страничке YouTube-канала, здесь с правой стороны есть все ссылочки на наши ресурсы. Ну а мы с вами давайте начнем. Прежде чем начать сегодняшний обзор, хочу вам рекомендовать обязательно подписаться на канал CryptoCommons. Вчера был большой криптогон, было очень много интересных спикеров, видео можете посмотреть на этом канале. Ссылочка появится у вас сейчас наверху в этом видео, а также будет в описании к этому видео обзору. Там же в описании к видео криптогона, будут все ссылочки на всех спикеров. Все очень интересные, рекомендую посмотреть и обязательно на них тоже подписаться. Итак, индекс страха и жадности у нас находится в экстремальной зоне, показывает отметочку 20. На рынке по-прежнему доминирует экстремальный страх, и мы видим это на тепловой карте. В основном мы, конечно же, снижаемся. Все, что касается зеленой части, это стейблкоины. Индикаторы по главной криптовалюте показывают зону продаж. За последние 24 часа было ликвидировано 45 с небольшим тысяч трейдеров на общую сумму 131 миллион долларов США и потери несут преимущественные лонговые позиции. Также давайте традиционно посмотрим за последние сутки на соотношение коротких и длинных позиций. Обратите внимание, у нас абсолютная паритет, практически одинаковые значения, чуть-чуть небольшой рост в шортовых позициях 50,04%. Что касается индекса альт-сезона, то он у нас по-прежнему находится на стороне альткоинов и рисует отметочку 90. Давайте традиционно сразу же посмотрим на доминацию. Обратите внимание, мы продолжаем снижаться по доминации У нас отрисовывается вторая якорная волна На индикаторе Cypher B И индикатор Cog по-прежнему двигается в красное значение Все еще двигаемся в понижающейся динамике Но как я и сказал 5 крестов на индикаторе Cypher A Зачастую показывает отскок Если не считать после 4 креста Вот это отскоком Это скорее боковое движение То в ближайшее время мы видим Уже есть некоторое послабление по свечкам Хейкенеши Они немножко ослабевают Я думаю, что в ближайшее время мы увидим, как доминация будет разворачиваться в сторону биткоина. Но в любом случае, как я уже говорил во вчерашнем обзоре, доминация альткоинов сейчас связана преимущественно с тем, что трейдеры закупаются эфиром, при этом ожидая его снижения до также хотел обратить ваше внимание, что у нас очень неутешительная статистика с точки зрения чистых биржевых балансов в биткоине. При этом у нас абсолютно противоположное значение в эфире. Если эфир остается на биржах, преимущественно под данным Glassnode, то сантимент нам рисует вот такой вот чарт по биткоину и говорит о том, что у нас биржевые балансы снижаются. Идет отток биткоина с бирж. Это говорит о том, что сейчас в основном доминируют ходлеры и вчера мы об этом с вами говорили в последнем еженедельном отчете от Glassnode. Также хотел обратить ваше внимание на вот этот чарт. Я часто показываю различные фундаментальные показатели, но не так часто обращаюсь именно к этому чарту, хотя он очень интересный. Это модель, ценовая модель биткоина. Обратите внимание, из каких показателей она состоит. Здесь множество разных показателей. Большинство этих индикаторов либо от Дэвида Пуила, либо от Вилли Ву. Это очень известные аналитики, которые, я думаю, что не нуждаются в представлении я сейчас здесь оставила лишь несколько кривых В первую очередь я оставил конечно же рыночную цену реализованную цену я оставил показатель cvdd и я оставил дельта прайс те кто давно смотрит мой канал знают что я неоднократно говорил о показателе дельта прайс и считается что это ценовой показатель который по сути состоит из двух составляющих является гибридным чартом гибридным индикатором в нем заложено как он чейн аналитика так и Технический анализ. Обратите внимание, дельта прайс у нас более темная фиолетовая линия. Мы видим, какая цена сейчас на чарте это 14 тысяч 54 доллара за биткоин. Также у нас здесь есть показатель cvdd это экспериментальный показатель. Также от Вилливу, это в большей степени он чейн показатель. Кому интересно, ссылочка в описании на charts.wubull.com у меня есть в разделе аналитика и вы можете посмотреть более подробно на данный индикатор там. Обратите внимание, это фиолетовый кривая и сейчас она нам показывает отметочку на 15 тысяч долларов сша за один биткоин. я хотел бы чтобы вы внимательно сейчас посмотрели на цену это серая кривая на индикаторе как она отталкивалась от двух этих кривых ни разу за всю историю существования биткоина цена ниже этих кривых не опускалась да сейчас действительно не совсем ординарные условия макроэкономики но в любом случае если отталкиваться от внутрисетевой фундаментальной оценки главного криптоактива, то я склонен полагать к тому, что максимальное снижение цены у нас вероятнее всего должно быть остановлено на отметках в зоне 15-14 тысяч долларов США за один биткоин. Сейчас множество аналитиков ожидают падения, в частности, Представитель Международного валютного фонда в недавнем интервью Bloomberg сообщил о том, что ожидает еще как минимум от года до двух повышения инфляции на территории Соединенных Штатов Америки. А это означает, что та ястребиная политика Федеральной резервной системы, которая была заявлена Пауэллом буквально недавно, она скорее всего продолжится. К началу следующего года необходимо поднять ставку по Федеральным фондам чуть выше 4% и удерживать ее на этом уровне, заявила глава Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер. При этом она ожидает, что в этом году инфляцию удастся опустить до 5-6%, а затем уже в последующие годы приблизить ее к цели Федеральной резервной системы, о которой говорил Джером Пауэлл в районе 2%. При этом стоит также отметить, что по данным CME Group, вероятность достижения ставки к концу года отметок выше 4% уже составляет 1,7%. Давайте посмотрим, что изменилось за сутки с главной криптовалютой. Обратите внимание на график. У нас боковое движение. При этом индикатор Market Cypher B подрисовал нам сигнал на покупку. Индикатор COG также говорил нам о том, что мы находимся в зеленой зоне и, скорее всего, будем прирастать. При этом... У нас тренд не изменился Трендовый индикатор ADX не завернулся И не показал зону покупок на дневном таймфрейме Есть неопределенность в дивергенции Также обратите внимание, что волна моментума уходит в боковое движение Если внимательно посмотреть на Cypher У нас в верхних значениях находится индикатор VWAP Который показывает нам цену средневзвешенную объемом И очень хорошо оказывает давление на цену Либо снизу вверх, либо сверху вниз И сейчас мы по этому индикатору уже перегреты RSI стахастически находится также в зоне продаж, что удерживает цену от роста. Если мы посмотрим на более младшие часы, то мы с вами увидим, что на 6-часовом таймфрейме у нас все говорит о продажах за исключением индикатора Кок, который все еще пытается порасти, но при этом находится в верхних значениях и двигается к максимальной планке по FIBA. Я думаю, что скорее всего у нас будет некая неопределенность сохраняться и мы будем пока что чуть-чуть в боковом движении с небольшим движением все-таки вниз, то есть это некий флет с понижающейся динамикой. Также хотел обратить ваше внимание на очень интересную динамику понижения цены биткоина, о которой большинству трейдеров и инвесторов на крипторынке, конечно же, давно известно. И уход в зону цены дельта прайс, как раз таки на отметку 15-14 тысяч, скорее всего, на мой взгляд, будет обусловлен именно этой самой динамикой. Обратите внимание, достижение All Time High в 2013 году отправило цену вниз в процентном соотношении на отметку примерно 85%. процентов. Я думаю, что вы не первый раз слышите это процентное соотношение на медвежьих рынках. Также хочу обратить ваше внимание на то, как развивались события при достижении максимальной цены биткоина в декабре 2017 года. Обратите внимание, когда был переписан предыдущего булл-рана All Time High в шесть долларов США, по данным биржи битстам. после этого цена главной криптовалюты опускалась примерно также на 85%. 84%. Если мы говорим о том, что происходит сейчас, то достижение максимальной отметки в 69 тысяч долларов, опять-таки по данным биржи Bitstamp в ноябре 2021 года, на максимальные низкие значения в этом медвежьем цикле отправило актив на снижение в процентном соотношении примерно порядка 75%. С учетом того что мы предполагаем снижение на отметку где-то примерно в район 14-15 тысяч, то мы скорее всего можем увидеть цену в понижающейся динамике в процентном соотношении от достижения максимальных значений в 69 тысяч долларов на 80% цены. Если же речь идет об отметке 85%, то мы видим с вами отметочку уровня на отметке 10 250 долларов США. Если же это 80%, то мы увидим отметку в 14 тысяч. И здесь очень хорошо видна пунктирная трендовая паутина, отмеченная на моем графике. Но опять-таки, на мой взгляд, снижение на 80% будет более обусловлено, у нас актив за то время, когда в последний раз достигал отметки в минус 85% от All Time High, вырос многократно в капитализации. Если тогда ценник где-то варьировался плюс-минус в накоплении примерно на отметке 6 тысяч долларов США, я имею в виду 2017 год, то сейчас у нас среднее ценовое движение, скорее всего, происходит на отметке в три раза большем объеме то есть если здесь накопление длилось где-то 7 8 тысяч долларов 6 тысяч долларов сша после чего прошла капитуляция на отметку в 3 с небольшим то сейчас мы с вами двигаемся в районе ценового уровня в 20 тысяч долларов сша где сосредоточен основной интерес инвесторов в связи с этим я сохраняю свой прогноз о том что мы вероятнее всего должны будем потрогать Отметку в зоне 14-15 тысяч, там где сосредоточены, как я уже сказал, согласно чарту модели, ценовой модели биткоина, индикаторы CVDD от Vilevo, а также Delta Price. И эта ценовая зона, этот, эти уровни, скорее всего, окажут максимальную поддержку главной криптовалюте. Не стоит исключать, конечно, тех самых негативных веяний в макроэкономике, которые ранее не наблюдались в глобальном масштабе. Но если мы говорим о фундаментальной технической оценке, которая за все предыдущие периоды всегда отрабатывала так или иначе в правильном направлении, то, на мой взгляд, именно эти ценовые уровни окажут наибольшую поддержку для главной криптовалюты. Если же, конечно, они будут прорваны, то мы, скорее всего, увидим ту самую модель, которая была в предшествующие периоды, и цена биткоина от максимального all-time high – опустится на 85%, а это ценовая зона в районе 10 с небольшим тысяч долларов США. Это тоже не стоит исключать. В любом случае, вероятность такого развития событий, конечно же, присутствует. На этом, наверное, все. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Обязательно ставьте лайки, поддержите канал комментариями и подписывайтесь на телеграм-чат и телеграм-канал. Ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Ну а с вами был Гоша, канал IndexRaid и до новых встреч.